Так, ну что, девчонки мальчишки, а также их родители. Сейчас будем знакомиться. Как я вам обещал, видео, просто не получилось мне дойти до Санька. В итоге он пришел к нам один. Это ты у нас... меня вырезал разок? Нет. Там просто запись была. Мы уже встречались, но качество было плохое, потому что снимал на планшетник. Это у нас Санек. Откуда ты? Из Нижнего Новгорода. Нижний Новгород. Это у нас Мария. Мария. Новокузнецкий. Владимир, Владимир, Нижний Новгород, Нижний Новгород. Давайте, рассказывайте Я сегодня собирался к вам дойти, но в итоге, говорю, батарея у меня села Так, как бы нам все, так, чтобы все у нас попадали в кадр Вова, ну-ка давай Нет, Сейчас буду. Давай, давай, давай, давай Кнопка у нас наглая Ага Даже не Так, ну что В общем, микрофон я вставил, а то забыл ну, Микрофон, просто он работает, ну с этим получше, шумов меньше будет. Вова, ты не хочешь со всеми, да? В общем, ребята решили приехать ко мне в гости и посидеть. А потому как что приехать -то? Познакомиться обязательно. Так, наверное. подожди, ты, ты уже был, ты сейчас мне все расскажешь. А, а Вов, ты у нас первый раз в Таиланде. Какие ощущения? Ну, я понимаю, свет неприятен. Ну, такая вот у меня участь. Людям светить и задавать вопросы. Говори правду, смысл их правды. Представь, ощущение, что ты в гестапо. Да, Отличные ощущения. Замечательное море, океан. Ну, здесь, чтобы у тебя было понимание, здесь ни того, ни другого нету. Здесь Сиамский залив. И все почему-то его называют морем. Океан. И, залив, или океаном. Залив-то океана? Нет, он перетекает в море. Это Конечно. как эти познания, какие должны быть? Ну это со временем тоже, потому что раньше я также говорил, что море я говорил я на море. На самом деле, ну это залив. Это вот если дальше ехать на Качанг, на Куку, -Ку, там уже идет море, и там, по-моему, Южно-Китайское да, море. Китайское. Да, а в сторону Пхукета, там у нас Короче, вот как раз здесь море и океан. Здесь просто прошел. Невзирая на отлив и всех медуз, да, да, которые сильно пугали нас сегодня. Кстати, вот по поводу медуз. Сегодня, ребят, у нас 18 июля, да? Да, не помню, наверное. Да, да. ну 07, короче. Я их путаю постоянно месяца, июнь, июль. 18, 18.07. То, что вот я сегодня съемочку производил. Сегодня продолжение еще моей такой, скажем, моего обзора о жизни в Таиланде. В общем, давай теперь с тебя. Ты не первый раз здесь. Пятый. Пятый раз. раз. То есть можно сказать, что ты уже такой, как там называю. Ну так первый раз можно боюсь. вычеркнуть, да. первый раз я сильно разочаровался, поскольку у меня компаньон, которым я покажу это видео обязательно, скотина такая, провел меня по всем местам, но только не туда, куда я местного колорита. То есть я тебя сразу отвел туда, куда надо. Естественно, естественно. Культурное домашнее кафе. То есть посидели, пообщались, выпили и разошлись. Чтобы у вас понимания дурного не было, ребят, а то у меня я говорю, и так уже релков навешали и алкоголика, и наркомана. Вот пускай приедут сюда и попробую здесь не прибухнуть капельку, а на контрасте. Здесь даже пьется по-другому. Никакого похмелья, я не знаю. Не знаю, как надо здесь пить, чтобы бухаться в фон. Как у тебя твои планы осуществятся, потом через полгода, как ты сюда поедешь, ты расскажешь. Да не, ну и такое у меня было здесь. Но, я не знаю, здесь все на позитиве как-то... Мне здесь очень нравится. Погода. особенно сейчас я не ожидал, что летом, я думал, летом здесь будут, ну, будет вообще удушающая жара конкретная, дожди, ну, Но здесь этого не случилось. Здесь сейчас очень комфортно, мне кажется, комфортнее, чем дома даже. Ну да, даже немножко прохладно, ребята, если честно. Ну, бывает кто здесь, станет. кто здесь живет вот именно? Да. да даже я вот ощутил, ну, легкую прохладу, но Ну, это еще, видишь, хороший плюс, что вы на байке не катаетесь. Если бы ты, к примеру, катался на байке, то это было бы еще хуже. То есть у меня было такое, что я даже одевался, у меня есть осенняя куртка и штаны. Ну, просто вот взял, потому что знал, что здесь бывают такие вот моменты, и температура опускается до плюс 14. Контраст резкий иногда бывает, замечал такое. Поэтому... Особенно когда на паромчике плывешь, там бывает прям такой поток холодный. Так, ну что, попытаем Марию теперь слигаться. Да, наша к цвету привыкла. Как, как тебя? Я -то, здесь тоже раз. То есть уже тоже такая вся да. своя. Да. Мы сегодня выясняли эти нюансы. А где были вообще на островах? На каких были? Ну, помимо Коляна. Ну, я не колянчик. Все, больше. Я не экскурсиончик, я так раз здесь брал экскурсию Ну, ну Тогда ну, я вам советую в следующий раз, будет. когда вы приедете, если я буду еще в Паттайе Контакты мои под видео С тобой у нас уже контакты будет, Есть? Будет. Времени, имеется ввиду об Азии вообще Поздравляю. Так что я А в Паттайе не надо ехать Ты думаешь Паттайя это Таиланд весь? Нет. Но. Мне рекомендовали еще на Краби съездить, на Пхукет, естественно, вот, Ну, интересно. кстати, по поводу Краби и Пхукета, ну, мне да. больше все-таки понравилось, хотя я там на Краби не успел толком, ну, то есть разведать, но, судя то, что я увидел, мне даже понравилось больше на Краби, чем вот я был на Пхукете, хотя Пхукет я больше там проехался. Меня здесь просто почему, ну... В место тоже очень хорошее, интересное. Это вот именно по дороге на Пхукет, если ехать. Ну, там, получается, и на Пхукет, и на Крабе если. Это сейчас прям мне вообще ни о чем. Я даже не представляю, о чем-то. Ну, Чубхон а, – это вообще название… Сейчас немножко поумничу ребят, потому что начитался уже, снимал ролик, чуть-чуть так блеснул умом. Чубхон – это сын, 25-й сын какого-то рамы, не помню точно, то ли 9 то ли 5 рамы, и был военачальником. А, морского флота. В общем. Человек авторитетен. Да, и очень его почитают. Кстати, вот вы, если в Паттайе были на гора Золотого Буда или как он там Холм Золотого Буда называется, ну, не обращали внимание в памятник военному? А, вот. Паттай, это где -то по Волкину? Это, это, нет, это что -то, вот, нет? да. Если от Волкина в мою сторону идти, mm -hmm. то есть на город вот на этот Холм забираться, там смотровая площадка, а, и не, там... Не были. Потому что я первый раз тоже, когда был в Таиланде, я думал мы ну, поставили чувака какого-то форме непонятно для чего. А потом вот прочитал историю, и очень много в Таиланде вот именно памятников, связанных вот именно с этим генералом, адмиралом. Вообще, на самом деле, те, кто вот имеет отношение какое-то, ну, к, не то чтобы к религии, а к интересу вот буддийской тематике или вообще к эзотерической теме, мне очень понравилось, я был в одном из храмов здесь, ну, на экскурсии, Энергетика бешеная, конечно. Это какой храм? Не знаю, мы брали общую экскурсию какую-то, я намотался, но ну, нет у меня памяти на эти вещи. Вообще. Так, а ты была в храме? Нет, не Храм истинный. Там еще у нас это была есть церемония, когда там тебя типа хоронят в Карабуру. А, ну это я забыл, я помню, что-то я читал. Да. но... Там и... хоронят что-то такое, не тебя хоронят, а вот именно что-то плохое. Твоего воплощения, как бы твои все плохие. Короче, все твое горницу В общем, вы не были даже в храме истины. Один, в храме истины я был, был. они не были еще. Я вот и хочу сводить. Там тоже место мне очень понравилось, конечно. Там, Невзирая кстати, на то, как они от налогов уходят постоянным строительством, но там интересно. Ну, кстати, они обманывают, что там нет ни единого гвоздя в храме. Я тоже довольно. Нет, там есть. Я снимал репортаж именно по данному храму. и Все-таки я же показываю все. Хорошее и плохое. Плюсы и минусы. Но как бы то не было... Не, куда... но, кстати, там очень хорошие, не знаю кто они, плотники, не плотники, кто вот режет по дереву. А, потому что я заходил в мастерскую и именно смотрел, то есть из целых стволов деревьев вырезали вот именно прям такие красивые да. Люди с руками, в Ну, есть тайцы, да, не все тайцы рукожопые, но есть, которые могут работать. Не кстати, как сегодняшний таксист. Это проблема. Очередная проблема до меня доехать оказалось. В общем, ребят, повернули не там, поехали, не туда. Китаец говорит, я знаю, знаю, знаю. Хотя показывают навигатор, он говорит, все нормально, еду. Пять минут вокруг улицы возил. Так, ну ладно. Мы сейчас посидим еще, пообщаемся, и потом, может быть, что-нибудь с ними интересное. Естественно, естественно, под лимонами. Так, ну что, девчонки и мальчишки, да, сейчас мы будем брать а, заключительные фразы после посещения реплики. Владимир, да. начнем с вас. Мы на легком припахе. На очень легком В общем, все хорошо. Все прекрасно. Вы все? Мы все. Коротко и ясно. Мы справа. И... Так, мы теперь у нас Мария. Да, да. Ну, давайте. Теплые слова, пожелания людям, кто поедет. Очень приятно было привести сегодняшний вечер. Привет, друзья, да. Приятно было с ним познакомиться. Очень рада познакомиться. Взаимно. И, кстати, реально отъедать вкусным сальца. Да. Сало есть, том, вообще да. зачётное. Прямо... Короче, говорим, лысый готовят лучше всех. Лысый готовят лучше всех. Да. Так, Вова, твой палец не был виден в кадр. Ну-ка, давайте еще раз. Вот так вот. Ну, теперь... Самый главный человек, с которым мы сначала увиделись впервые, это было пару-тройку дней назад. Не обращайте внимание на мои косые глаза. Это от воздуха, тайского Ну, на самом деле, ребят, это не последнее видео еще с ребятами? Да, я думаю, далеко. Ну, приятное общение. Как я и предполагал, человек очень приятный, интересный, колоритный. И Спасибо. Плохие комментарии писать, ребят, ну, не стоит. Ну, не надо. Если нет, кому интересно, то туда приезжайте, в Нижний Новгород. Да. Я думаю, нет, вы можете ко мне приехать, тоже без проблем. Ну, я рад вас встретить буду, но уже никак, ребят, данных. Без здравой критики, но это бессмысленное действие сотрясания воздуха. Пока не побываешь, особенно, не поймешь колорита местного, не вдохнешь этого воздуха, я не знаю, этого запаха, иногда вонюще редко. Редкостный. Да, редкостный. Ну, паромчики на остров не сплаваешь, я не знаю. Так, даже по туристической чисто мелочи. А человек вам показывает видео, которые реально, ну, пока ты не побываешь, пятый-десятый раз, ты не поймешь этого. И, соответственно, этот опыт, который он вам передает по мелочи, кажется смешным, но на самом деле это опыт, ну, дорогого стоит и ваших же денег, вашего времени, и кайфового отдыха. Такое за бесплатно, но ну, вам даже, ну, даже за деньги вам в турфирме этого не предложат. Шляпу какую-то, ну, намотают обычно. Так, ну, ты секреты особо всем не рассказывай. Как... В общем, а... говорим всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Мы скоро увидимся. До новых встреч. Скоро увидимся. Я, я уж думал, мы с тобой скоро увидимся. Не, ну я, я просто все ищу соведущую для своего контента, так что... Кто, конкурс, знает, кто останется здесь. Конкурс еще открытый, так что девчонки, именно девчонки, пацаны, извините. У вас. Просто я... Не пойму сам себя, и я думаю, люди тоже не поймут. Особенно тролли, хейтеры и гоблины всякие там не поймут, скажут, ни хера себе ты себе соведущего нашел. Поэтому я говорю, что мне нужна соведущая, чтобы хейтеры и гоблины наконец-то поняли, что мне на вас похуй. Я думаю, вы слышали меня. Все, всем пока, с вами был Лысый. Кому понравилось данное видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, делитесь в соцсетях. А на ваши дизлайки мне еще И Доброй здорово. ночи, Кнопоньки. А, мои девочки, да, моей принцессе. Кнопа, Все, Все, ну, кнопочка появилась. у нас спит. Все, всем пока. Большое спасибо встреч. за просмотр. Вова. Все, финиш Однако финиш ну что, девчонки, мальчишки Наконец-то я его поймал Ах ты, сучонок, убежал В общем, сейчас его будем доставать Из-за шифонера В общем, он спрятался да. В общем, надо его Как-то сейчас Достать, посмотреть Да, он убежал Вот он, видите, какой Это вот гигончик а, вот так он выглядит то есть он вылез прячется в таких вот темных местах смотрите какой красавец они не ядовитые но ну, может он так чуть, чуть прикусить так что вот такой красавец глаза прям крокодили у крокодилов по моему так зрачки расположены в общем прикольно смотреть Сейчас кнопка просто шел гулять и обратил внимание, что он сидит. И решил пойти быстренько камеру взять. Вот он и задает звук ТУККЕ. Когда вы слышите где-то на улице, сидите ТУККЕ, ТУККЕ. И вот с каждым разом этот звук все меньше и меньше. То есть это вот именно такие. Они бывают разные расцветки. То есть окраса разного бывают. И китайцы за них платят большие деньги. Они их едят, но мы им этого не позволим, так что китайцы будут голодны. Все, не будем его больше беспокоить. Пойдемте.